Уважаемые покупатели, на данном видеопримере мы покажем вам сборку онлайн комплекта оборудования Polbox, в которая включает в себя систему фильтрации, обогрев от э, отопительного какого-либо прибора, в данном случае от газового котла, э, станцию дозирования, ППАЖ по хлору, освещение светодиодный многоцветный фонарь и ультрафиолетовая установка, уменьшающая расход хлора практически в два раза, ну, до, до 50%. Видео будет сниматься в онлайн-режиме, чтобы вы могли действительно проследить, сколько времени уходит на сборку коробочного комплекта. Объем всего оборудования находится вот в коробках, которые здесь представлены. Для сборки данного комплекта необходимы следующие инструменты. В зависимости от того, какая у вас длина Если деревянная стена то достаточно шуруповерта, если у вас бетон, кирпич и такой материал, то вам понадобится перфоратор или дрель с ударным <свят> моментом. На перфоратор не нужен, так как у нас как деревянная основа. Также понадобится отвертка, нож, ну и маркер для ответки и крепления. Начнем собирать оборудование. Двигатель. что в дальнейшем нам надо будет засыпать песок. Каждое соединение подписано. Есть номера. Поэтому мы выбираем номер, который нам нужен. Номер один. Находим это... В этого же отсека имеется стрелок номер два, который совпадает с номером два на позиционном виде. И дальше по очереди, номер три. было отметить. Берем маркер. Подставляем как оно должно у нас, маркер. то есть скручиваем. Пока ее укладно Снимаем крепление. Крепеж по ультрафиолетовой установке находится в ультрафиолетовую установу. Если крепеж не подходит под ваш тип стены, вам достаточно взять дюбеля шестого, шестого номера или одно впрепление оборудования пока оставляем в сторонке потом когда будут ставить блок их прикрепим в следующий номер у нас идет 5 5 покажите номерацию 5 совмещаем чтобы они были на одном уровне. Номер 6. Ищем номер 6. Номер 6 это у нас теплообмен. Вот теплообменник желательно вешат двоим, потому что его немножко неудобно. Если у вас бетонная стена, то сначала нужно дать внедрить и потом простить. ставим дебельки. Так как у нас деревянное столо, мы просто вдвоем прикрутим его сразу. В на упаковочке находятся прокладки, которые могут выпасть в момент перевозки. Поэтому собрав, допустим, теплообменник, увидев, что там нет прокладочки, берем подходящую прокладку и ставим ее на место, после того, как он приключит, чтобы прокладку не испортить. сильно не нужно от руки в момент первого запуска смотрим стыковые соединения если подтекают, то просто немножко подтянули сильно затягивать номер, можно использовать прокладку следующее соединение номер 7 здесь мы уже сразу ставим прокладочку. стрелочки на обозначение соединения угу. если трубы провисают то в комплекте будет идти подвесы специальные для э, полипропиленовых труб для этого мы также смотрим где хотим подвесить делать метку Снимаем данный компьютер и также его крепим. Дальше давайте соберем скиммерную часть. В основном будет объединение скиммер, донный слив. Донный слив также может использоваться как подводный пылесос. Это подводный пылесос. Здесь тоже есть обозначение. Номер 8. Сергей, ящик убери. Также совмещаю. Так как труба тоже длинная и будет провисать, делаем метку для упетления трубы. Готов. Следующий номер у нас 9 Это канализация с клапаном. Не могу определить, мне на ней будет составлять два. Пальцы совмещаем и будем применять. На этом этапе у нас закончен сбор труб, которые будут для прохождения воды в бассейн. Дальше, давайте соберем теплообмене и подачу горячей воды то есть это вода, которая будет у вас идти от котла она идет в разобранном виде потому что просто не помещается в ящик Состоит из двух частей здесь также имеется практика которая сейчас нет на месте То есть прокладки для всей системы находятся в отдельном пакетике. Сильно не притягиваем, потому что нам нужно закрыть тяжелую часть двери. Берем прокладку И ставим уже на постоянный Соединение тоже не надо сильно оттягивать. Лучше. части у нас все собраны, осталось собрать электрический. Для этого мы, наверное, сначала повесим блок, чтобы было нам удобно от него отходить. Блок желательно ввесить на уровне глаз, чтобы вам было удобно настраивать и пользоваться этим блоком. Блок оплодирован, поэтому он сделан на основе, которую вы просто крепите на три креп крепления. Водосса крепежа. Верхние крепления просто сажаются на балку. Ставим по уровню. Отличаем. Пока не затягиваем. Вешаем блочок и подтягиваем. Внизу также есть крепление, чтобы он у нас не попался. Мощность у нас Блоки управления поставляются от комплектов полбокс коробочных версий, которые имеют сертификат качества, действующий на всей территории стран Содружества. Лампа должна находиться в бассейне. Для примера, чтобы это было наглядно, мы просто ее повесим сюда, чтобы было видно, что она работает, соединена. также у нас есть блочок, объединяющий клапан 1, клапан 2 и циркуляционный насос на отопление он вешается отдельно, объединенный. поэтому ему нужно его прикрепить куда-либо к стене чтобы на ультрафиолетовую лампу, которую мы оставили ранее. Посмотрим, где нам будет удобно его прицепить, чтобы он нам не мешал. И при этом хватило по номеру соединить с клеммой. у нас тоже все висят на месте нам осталось просто подсоединить по номерам основной треть номер один пропускаем провод, чтобы он у нас не болтался находим на блоке управления разъем с номером один это первый разъем подключаем разъем циркуляционного насоса отопление номер два переходим разъем под номером 2 подключаем разъем номер 3 это у нас получается разъем номер 3 ультрафиолетовый желательно, чтобы вот этот провод достал до канистры с которой она будет высосывать оптимальнее вот делаем метку крепление крепление на автодозацию используется в автодозации есть подбетон два шурупа так как у нас используется не бетон, ну мы будем использовать обрезы поделить. Также пронумеровано. Номер 4. Совмещаем с номером 4. И номер 5. Совмещаем с номером 5. Угу. Нам да находятся форсунки для подачи химии. Здесь разницы нет куда вы накрутите, куда будет подаваться химия. левая или что раньше. Поэтому просто прикручиваем автобазацию. Вторую часть опускаем в химию, соответствующую PHPHRXMOX. Упустили в банке. Находится воздух открывания установки ну, Я не буду снимать наконечники. Вставляем сюда и затягиваем Одним Самое делаем со вторым Куда вставляется покажите еще раз Откручивается Зажимной хомут вставляется в и зажимается в воду. То есть инструмент не нужен, ручной зажимается и все. Щук. Он должен находиться или в воде, или в системе. Поэтому данная наставочка на него должна поставиться на, находиться с водой. И щуп должен быть в водичке. Если он будет не в воде, то он придет в него буквально за месяц, за два в принципе у нас все собрано возвращаемся к процедуре засыпания песка то что мы шестипозиционный клапан не прикручивали песок мы тоже засыпать не будем просто покажем как это делается откручиваем доспосъемы с номерами 2-3 и канализацию если вы ее уже подключили А также спецприспособления для засыпки песка. Как вы успели убедиться, за достаточно короткий промежуток времени, в принципе, один человек производит сборку всего комплекта оборудования. Но в кое-какие моменты требуется поддержка помощника. Сейчас, э, кроме этого будет снято видео, э, проверяем, все ли на соединение соединены, все ли закручено, номера совпадают, нашли, один не закручен. Что это такое? Это термодатчик под номером 6. Смотрим, шестерочка, вот у нас тут ставим. Добавляем и закручиваем. Проверяем еще раз. Все соединения входненького отходит. Вот вот, Все закручено, ничего пустого нет. По отоплению подача обратка. Это будет подписано. Любой сантехник соберет ну, буквально за 5 минут от вашего действующего котла. Все, теперь можно подсоединять электричество основное. Данного в комплекте будет идти разъемная муфта и пустая разъем В данной муфте все подписано, но обращаю ваше внимание, что это единственное соединение в данном комплекте оборудования, который должен подсоединять квалифицированный электрик. Мы ее просто вставляем, включаем рубильник, Сначала вставляем, потом включаем врубление. Огромная просьба. При снятом каком-либо электричество должно быть в блоке. Отключено. и проверяем, дали ли нам напряжение. Засветились датчики. Когда мы проверим бонус света, свет работает, свет цвета, значит все у нас. Можно объединять цвета, получается, красивые разные цвета. Всего 7 цветов. Это отдельно, что касается нашего лебеда. По блоку управления, по станциям дозации, как их настраивать, будут отдельные блоки видео, на которых мы подробно расскажем, отпишем, как это настраивается, как это делается. Спасибо за внимание. Ждите нового видео.